Новый сайт, где вы можете зарабатывать с минимальными вложениями от 10 рублей Paydefisminer.ru. Просто заходи с помощью PR кошелька и зарабатывай. Что может быть проще? Запомни Paydefisminer.ru если вы давно мечтали отправиться в увлекательное приключение в жанре хоррора, то вам непременно следует посмотреть данный обзор до конца и скачать Coma 2 Vicious Sisters. Этот проект от разработчиков The Espresso Games был направлен на аудиторию, предпочитающую получать адреналин от страха. Игра имеет жанр хоррор выживания. Новое приключение обещает душещипательную историю про ученицу одной из школ, которая в один прекрасный момент стала заложницей темных сил. Нашу героиню зовут Пак Мина. Она учится в школе Сехва. Однажды она просыпается ночью в школе и осознает, что что-то не так. Знакомая школа, где она провела уйму вечеров за учебой, превратилась во что-то зловещее и мрачное. Оказалась ли она случайно там или же это чья-то игра остается пока что для нее загадкой. В мире кошмара, лишенного света и угрожающего расправиться с теми, кто не может спастись, нужно выживать. Сделав первые шаги по школе, существо, которое очень сильно похоже на ее учительницу, начинает погоню за ней, но Мина долго не раздумывая сумела спрятаться от нее. Героиня будет перемещаться по школе, собирать полезные предметы и переступать через труп одноклассников, стараясь убежать от гнева тьмы. Да, в игре есть система крафта, которая позволит вам создавать нужные вещи из найденных вами частей, чтобы вы могли подготовиться к различным ситуациям. Скрафченные предметы также могут позволить вам добраться до мест, которые ранее были недоступны. Игра немного похожа на постановку, относящуюся к поджанру метроидвания. А вот источником света в игре будет обычная зажигалка, которая помогает ориентироваться на местности и исследовать встречающиеся объекты, но в то же время привлекает внимание. Нужно решать, что важнее и находить тонкий баланс, где с одной стороны поиск выхода, а с другой выживание. Сама игра по себе очень атмосферная, с глубоким ответвляющим сюжетом. На своем пути героиня повстречает неизвестных чудовищ, таинственных прохожих и верных союзников, станут ли они друзьями или врагами решать самой мини. Данный игровой проект имеет простое, но детальное графическое оформление, необычную идею повествования и возможность проверить свою готовность выживать в сложнейших условиях. Хоррор еще никогда не был столь проникновенным и опасным, поэтому рекомендую заранее подготовиться. Ах да, чуть не забыл, события игры будут происходить на территории Японии, поэтому тематическое представление национальных особенностей вам гарантировано. Станьте частью этого виртуального мира и найдите ответы на сложные головоломки, раздобудьте нужную информацию, вступайте в бой и сделайте все для того, чтобы разобраться в случившемся. С вами был канал Я Геймер. оставайтесь с нами и следите за новинками игрового мира.